Как представлю, что вот тут вот Ух, какая злость появляется. Бойтесь! бояться? Ты же мягкая! Чем можем? Помогаем. Строим заборы, возводим столбы. А что делают волонтеры? Закошмарили, приют проверками, чуть ли не каждый день у них проверки. Приезжают какие-то неизвестные люди из квадрокоптера, все снимают. Прошли на прилегающую территорию и поставили скрытую видеокамеру. То есть администрация выделила участок без канализации, без водоснабжения, без водоотведения и без электроснабжения. Делайте, что хотите. Тут будет забор, сейчас копаем яму под столбы. А вот здесь волонтеры ставили камеру. Вчера вечером к ним заехали девушки, назвались волонтерами и что-то якобы установили. Смотрим. Маленькие женские следы. Веб-камера с пауэрбанком. Отлично. И лица, и все видно. Да. С каких-то пор у нас волонтеры подменяют следственные органы. Так они еще и подали в опеку на четырех детей. То есть они их продолжают кошмарить не просто на уровне приюта, но и залазят к ним в семью, пытаются, это, я не знаю, как-то скомпрометировать их семью, пишут в опеку, еще ставят скрытые камеры, пытаются слежку за ними скрытую это, вести. Это что такое вообще? У вас цель какая? Семью разрушить, приют отобрать или собакам помочь? А что делает администрация? Никакой помощи от них. Выделяют рекордную сумму 5 миллионов рублей. Глава города Сургут. Современная теплая остановка, чуть ли не космический корабль. Вот, вот это вот 2 миллиона стоит. Ангелина, вот я слушаю постоянно и смотрю, за тобой слежу. Но теперь я готова тебя раздушить просто, своими ногами собственными. И у тебя постоянно какие-нибудь мрази работали, понимаешь? Не люди, а мрази. За тобой идет свежка. Когда ты бываешь в приюте? Сколько раз? Чего ты даешь? У нас компромата на тебя очень много. Всем привет! Давно не выпускал видео по приюту Берегиня. Сегодня очередная серия, по-моему, седьмая. В середине июня было несколько проверок, ответ надзора. У них вообще чуть ли не каждый день проверки. Их постоянно вызывают и по поводу мусора, и по поводу всех заявлений волонтеров, так называемых кавычках. В общем, по итогам всех проверок вынесено предписание 19 июня 2020 года. Быстро пробегусь по нему. Так, обеспечить ограждение территории, то есть выставить забор двухметровый, срок до 20 декабря, чем мы, в принципе, и занимаемся. То есть мы добровольцы, неравнодушные жители города Сургут, постоянно приезжаем и помогаем. Ну, позже в ролике будет видео и фото наших трудов, так, оборудовать на территории периода следующей зоны, временного содержания животных, ветеринарный пункт с соответствующим оборудованием, карантинные помещения, помещение для лечения животных, производственную площадки для выгула, помещения для постоянного содержания животных, административно-хозяйственные постройки, кормокухню, склады для хранения, хранения кормов. Чем мы и занялись, то корма тоже э, начали делать. Запретить вольное содержание животных на территории приюта, чего в принципе не было выявлено всей на привязи, либо в вольерах. Обеспечить содержание всех животных в вольерах или клетках, находящихся в помещениях или на улице на территории приюта. Обеспечить вольеры деревянным настилом и, защит... и защитой от атмосферных осадков. ну Иногда вольеры в крышу срывают от ветра. Я так понял, вот этот недостаток скоро устранять, потому что им недавно подарили целую кучу шифера. Я думаю, скоро, скоро это тоже устранят. Обеспечить покрытие полов, стен и потолков в помещениях. Вот самое главное. Оборудовать помещение приюта с учетом температурно-влажностного режима, освещенности, вентиляции, естественной принудительной, канализации. Водоснабжение, водотведение, электроснабжение. Это пункт 26 порядка, а порядок это у нас федеральный закон 498 об ответственном обращении с животными. То есть администрация выделила участок без канализации, без водоснабжения, без водоотведения и без электроснабжения. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ? Вам скважину надо бурить. И получается, приюту приходится самим делать. И водоснабжение, они скважину пробурили, но там грязная вода. Они ее используют только для технических нужд. Электричество у соседей взяли. Канализации нету. то есть это Они там вроде как септик сейчас это пытаются закопать. То есть вот это все, это вот вопрос к администрации. Почему участок выделили не в соответствии с законом? Знали же, что под приют выделяет участок. Так, обеспечить наличие ковриков пропитанных, э, ну это у них есть, на видео это видно на входе. Так, предоставить документы учета, привести документацию в порядок. Так, запретить прием новых животных в приют до оборудования карантинного помещения. Запретить приготовление корма на территории приюта до оборудования помещения кормокухни. Ну, вот мы с чего и начали. Мы в первую очередь кухню начали делать и забор. Дальше будет настил в вольерах и крыша. Ну, и далее по списку. Обеспечить постоянный неограниченный доступ животных к свежей питьевой воде. Это есть. Постоянно вижу воду наполненную. Опять же, это вот закон, да, обеспечить постоянный неограниченный доступ. К воде А участок выделили вообще замусоренный, заболоченный, кучи торфа какие-то, траншеи посередине, ни, ни скважины, ни электричества, ничего нет. И делайте, что хотите. Так, подвергать поилки и миски для животных ежедневному мытью с использованием моющих средств. Ну, они технической водой моют, но по идее там нужна чистая питьевая вода, скважина с чистой питьевой водой. А она стоит от полутора миллионов. Так, обеспечить проведение стерилизации кастрации во всех нестерилизованных животных. Так, это сам акт проверки. Из 149 собак, принадлежащих берегине, 67 животных подвергнуты стерилизации кастрации, чипированные 65, имеют неснимаемые и несмываемые бирки 3 собаки. Ну, примерно 50% чипировано и стерилизовано. Хотя волонтеры утверждают, что ни одна собака не чипирована. У нас нет ни одной собаки с чипом. Осуществлять уборку, ну это ежедневно надо делать так. Оказать необходимую ветеринарную помощь животным с послеоперационными ранами, кожными заболеваниями. Было обнаружено две собаки, у которых имеются две не, не, плохо заживающие раны. Но судя по словам главного инспектора, там, в принципе ничего страшного нет. Не, крити... не критические раны для собак. Так, предоставил документы, подтверждающие проведение оказания ветеринарной помощи. Это проблематично, я так понял, сделать приюту, потому что, с их слов, 30 собак были изъяты волонтерами из приюта. и Куда они делись, до сих пор непонятно. Потому что я тайком украла щенков и возила их на вакцинацию, чтобы они не сдохли. Хотят половину спасти. И документы на них не предоставлены в приют. Данный факт тоже подтверждает акт осмотра. Собака по кличке Акела в приюте отсутствует. Со слов гражданки такой-то, его забрали, ну тоже волонтер его забрали волонтеры, вылечили и пристроили. А документы не предоставили. Вот такое предписание вынесено. Выполнить его, в принципе, очень сложно. с Силами добровольцев и силами самого приюта. Ну, чем, чем можем, помогаем. Строим заборы, возводим столбы. Причем не просто их закапываем, а цементируем. Будем делать заборы, кухню возвели частично. Ну и дальше по списку стараемся помогать. А что делают волонтеры? На чужой вершок не разевай, роток. Мой приют. Нет, мой приют. Делят приют. Сапог приюта делят. Вместо того, чтобы помогать реальными делами, они пишут во все инстанции, закошмарили приют проверками, чуть ли не каждый день у них проверки. Ну, сейчас вроде это как приостановилось после последних наших видео наших. Но все равно приезжают проверки, приезжают какие-то неизвестные люди с квадрокоптера, все снимают, не проходя на территорию. Волонтеры сейчас уже вот такие вот рейды, скандалы не устраивают. Но примерно месяц назад, 26 июня, они прошли на прилегающую территорию и поставили скрытую видеокамеру. И опять же идут угрозы и голосовые, и письменные всякие. Ну, сами сейчас послушайте, это все дальше будет. То есть, по сути, волонтеры установили скрытую видеокамеру, возможно, не одну, возможно, их много там стоит в приюте, занимаются незаконными следственными действиями, то есть незаконный сбор доказательств каких-то. И у меня вот вопрос к начальнику отдела номер три полиции города Сургут Лусенко Дмитрий Николаевич. Вопрос к главе города Сургут, прокурору города Сургут и к руководителю следственного комитета Ермолаеву Владимиру Петровичу. У вас что, появились нештатные сотрудники, которые вместо вас устанавливают скрытые видеокамеры и вмешиваются в частную личную жизнь сем... и снимают семейную тайну. Там же они это, муж, жена трудятся, Ангелина и Максим, и, и добровольцы приезжают, помогают. А волонтеры что делают? Они вместо того, чтобы помогать реальными делами, устанавливают видеокамеры незаконно собирать доказательства, без санкций суда, без постановления следователя. И этот же вопрос относится к начальнику полиции города Сургут, Кондрашову. Это что, у вас волонтеры внештатные сотрудники или что, или как? Или вы параллельно друг другу действуете? У них свое государство, у вас свое. С каких-то пор у нас волонтеры подменяют следственные органы и занимаются скрытым сбором каких-то доказательств, видеоматериалов. То есть волонтерам показалось мало того, что они закошмарили приют всякими жалобами во всей инстанции и проверками. Так, это кто? Это копейки. А, тогда... Так да. они еще и подали в опеку на четырех детей. Кстати, у них скоро будет пятый. Максима и Ангелины. Ой, ой как, как не... ой, как нехорошо. -то. Ой, как нехорошо-то. Ты... За, за то, что ты пристарёшь болеть. Да? да? Ух ты. Тобами заинтересуются. Я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. То есть они их продолжают кошмарить не просто на уровне приюта, но и залазят к ним в семью. Пытаются, это, я не знаю, как-то скомпрометировать их семью. Пишут в опеку. Еще ставят скрытые камеры, пытаются слежку за ними скрытую это, вести. Это что такое вообще? У вас цель какая? Семью разрушить? Приют отобрать или собакам помочь? А что делает администрация? Мало того, что выделили совершенно непригодный участок, так они совершенно никак не помогают, игнорируют все их просьбы, там, гранты и так далее. Ничего им не выделяют. Никакой помощи от них. Сплошные проверки... Ветнадзор, прокуратура, милиция, какая-то там природоохрана, ну все приезжают постоянно. Вместо того, чтобы помочь приюту Берегини, что они делают? Они выделяют, проводят какой-то конкурс, где обычно эта сумма в пределах 300 тысяч. Они выделяют проекту центра помощи бездомным животным. То есть это не приют, это не пожизненное содержание. Вот приют Берегини ⁇ это пожизненное, это пансионат, это пожизненное содержание животных. А Центр помощи бездомным животным переправы под волонтерским движением Дайлапу, им выделяют рекордную сумму 5 миллионов рублей. А еще в Сургуте сегодня вышла новость, что на каждую из теплых остановок выделено по 2 миллиона рублей. Вот так это выглядит остановка. Но самое главное, что глава города Сургут, сравнивают ее, что современная теплая остановка чуть ли не космический корабль. То есть если вы увидите главу города Сургут вот на такой остановке, значит город Сургут, значит, это, покорил космос. Так что ли понимать? Вот, вот это вот 2 миллиона стоит. А за приютом береги не устанавливаю слежку. Смотрим видео. Поснимай видео, я хочу с молотом. Что хочешь? хочешь? Молодь, правосудие. Бойтесь. Что бояться? Ты же мягкая. что тут, вот тут б... бальбойс ух какая злость появляется тут будет забор сейчас копаем ямы копаем ямы под столбы А вот здесь волонтеры ставили камеру. Хотели заснять вот это все пространство. Не знаю зачем. Вот сюда они проникли и поставили камеру. 26 июня. Мне сегодня позвонили хозяева соседней базы. Сказали, что вчера вечером к ним заехали девушки. Назвались волонтерами. И что-то якобы установили. Смотрим маленькие женские следы где-то установили что-то вот там видно наш приют Камера с пауэрбанком. Понимаю, наверное, за ветра упала. Смотрела она примерно вот так. Как? Отлично. Да? Мы, мы вам? И лица, и все видно. Да, помогли вам. Угу. Сейчас я сниму, как они уедут отсюда. Мазда и Honda CRV. Идут Наталья Гудыма. Еду приносим, воду из дома привозим, покупаем, хорошую воду раздаем, уколы сами ставим, больницы возим, стерилизуем. Бузака, дьявола, ты понял? Да? Альфия А если посмотреть, получается именно по сборам, это да, 78 тысяч, по сути, эти ну, хотя бы часть собак должна была быть чипирована. Ирина Богданова. У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень хорошие. язык. Что вы живодёры? Вы живодёры! Кто Баба... помогает живодёру, сам живодёр. Ангелина, вот я слушаю постоянно и смотрю, за тобой слежу. Что они? Приюты? Волонтёры, что ли? Ты дозволила им, ты посмотри, но теперь я готова тебя раздушить просто своими ногами собственными за издевательство над животными. Ты деньги только любишь собирать, больше ничего. Денежные руки ты почувствовала, и у тебя постоянно какие-нибудь мрази работали, понимаешь, не люди, а мрази. Ты брала психушки их туда, где убивали животных, и сейчас вот этот Максим работает, он неадекватный. Видно же по нему, какой он неадекватный, он ненавидит животных. Он любит деньги тоже вместе с тобой, и он командует тобой. Это такое лицо довольно. И то, что ты отказалась от волонтеров, то, что ты их не пускаешь, дай бог, чтобы сделали закон, дай бог, чтобы приняли этот. Тогда ты пойдешь сама по статье, вот этой, 245-й. Но я сейчас пока не могу, Ну вот на днях, дай бог мне выздороветь от всего этого, я пойду, я с тобой займусь уже. Я с тобой поборюсь тоже. Вот мы какие хорошие с Максимом. Да ни хрена вы не хорошие. Вы убийцы животных и ненавистники. Вот так, милая моя. Так что корми нормально и воду каждый день давай. За тобой идет свежка. Когда ты бываешь в приюте? Сколько раз? Чего ты даешь? Так что, милая моя, ты не думай. У нас компромата на тебя очень много. Если ты на девочек написала, то мы тоже можем написать так же на тебя. Пусть проверят с тех годов, куда ушли деньги какие миллионы. Так что подумай сама хорошо, кто ты на самом деле. У тебя руки в крови. По уши в крови руки. Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во. <связь> <связь> Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. Или как там? Антон Николаевич для вас. Булгаков, да? адвокат дьявола. Ты да? Мулгаков, адвокат Я дьявола, ты понял да? меня? Не да, надо да. мне камеру в лицо пихать. Во, во, во, во, во. во. Вот Ой, что, да. Зачем рукой? Пригласил заниматься. Вы тоже журналист? Мы снимать нас на камеру. Мы не разрешаем Нет. вам снимать нас. Почему? Я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать с ним. Я разрешение дала на елку. И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. себя снимать? Да убери камеру, ты мужик или что? Камеру убери. Камеру, вы... Уберите камеру. Послу... Уберите камеру, не Послушайте. снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Но, пожалуйста. Меня Я меня еще раз прошу, стала. уберите камеру. А вы меня сейчас пальцем ткнули, да? А а пальцем. палец та, не господи, блин.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 <свят> вот, вот она ваша культура общения, девчонки. У меня просьба, держите из этого зуба. Да, у вас очень хорошие жизни. Что вы живодеры? Вы живодеры! Баба. Ну, помогает живодер, сам живодер. Вот так обычно, тихо. В приюте. Никто не лает, только птички поют. У меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. Я хочу каждый день приходить. К баку, а, вы хотите. Хочу, вы хотите. То есть это ваше желание. Это мое желание. Я человек. А вопрос. почему вы вот на этот участок не ходите? Это не ваша территория. Это не ваша территория. Я Посмотрите, никого не защищаю. Почему? Я в шоке. Мозг, Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте, у нас все видео есть. Вызывайте. Для того, чтобы воды налить. они бегают с, нами, с камерами, за нами. они бегают, снимают репортеры.